А? Саша, это открой, было? это я! О, он пришел, он пришел. Это так. гость, Леша. Сейчас открою. Здорово. О, привет! Здорово, давай, я тебя руку ну. пожму. Давай. Угу. Заходи. Почти ага. Только тут немного не хватило, но. Ладно, давай заберемся наверх. Пошли. Так, как ты видишь, тут целый торт я О, купил. Ты меня да. Э, кстати, я чаю сделал. Вот, возьми. Так, ты пришел сюда просто в гости, да? Ну да, побал, я у тебя буду А, понятно. что -то погода плохая. У -у -у. Ну, тебе нравится тут. Ну, как-то ты бедно живешь. У тебя все тут старое ремонта нету. Да ты как будто сам лучше живешь. А еще свет вырубился. У тебя же есть электричество в доме? Да. Ну да, есть. Я пошел починю, я умею. А, ну они, если что, на первом этаже. Так. А какие у нее двери? Да там такие железные ну, двери. Зайди в них. Я его подожду пока. Что-то давно его нету. И света тоже нету. Надо бы его проверить. А. А, что это за звук? Как будто какое-то окно разбилось. Надо проверить. Так, сейчас проверим. А, это окно разбито. Странно. Там осколки стекла, но ну, почему не на улице? Как будто окно разбили изнутри. Где я? Голова. Он так сильно болит. Мне еще по спине ударили. А, вот а ты коп... что здесь делаешь? Я не знаю, я у тебя тоже самое хотел спросить. Ну, когда я пошел электрическо чинить, там мне ударили. Ну, по голове и по спине. Я услышал, что окно разбилось, пошел проверить. И... и меня тоже ударили, как и тебя. Голова Они... до сих пор болит очень сильно. Потому что ударили чем-то тяжелым. Ну да, как, как будто ломом. <Front> <careers> ну да. Так, а где мы? В какой-то камере. <Sus unemployed> слышал этот звук? Oh. -на -на -на <evenings> а. Добро пожаловать в лабораторию. За то, что вы пытались сбежать в прошлый раз, мы немного... переправили вас в другую лабораторию. Более жестокую. Здесь эксперименты... Тоже будут очень-очень жестокими. Э, готовьтесь к вашему следующему эксперименту примерно через пять минут. Oh. Погоди, мы же тут еще ни разу не были. Ну well, да. Yeah. Э, Почему сбежали? Мы ниоткуда не сбегали, странно. Ну well, да. Yeah. Ну ладно, давай подождем. Нам больше нечего делать. Чувствую, чем-то пахнет. Каким-то знакомым вкусом это касы где мы странно. Блин, кажется, опять этот звук. Ж, добро пожаловать в испытуемую камеру. Как вы уже в прошлый раз, наверное, поняли, первый эксперимент будет проводить не на вас, а на вон тех людях, которые находятся внутри этой капсулы. Они про нас, они про <говорит> нас. У вас сейчас будет выбор. Вы можете убить этих людей, но при этом у вас будет больше шансов что мы вас отпустим. Или вы можете пощадить, но, скорее всего, мы вас не отпустим, и вы будете следующими, кто окажется в этой капторе. Что же вы увидите? Надеюсь, они... Надеюсь, они выберут второе и пощадят mm -hmm. Hmm. Что ж, вы выбрали второе. И это был неправильный ответ. К сожалению, ваш выбор ни на что не повлиял, и поэтому мы убьем их через 5 минут, и вы будете следующими, кто окажется в этой капсуле. В смысле? Так нечестно? Блин, они нас хотели похудеть, а вместо этого теперь мы умрем. Нам надо срочно выбираться. Сейчас ударим. Ай, рука. Оно бронированное. Давай вот это снова, кажется хрупкая, хрупкая. Да? Ничего, тут ничего нет А, тут земля Смотри Эй, смотри что тут есть Смотри Обернись Смотри что я нашел Ты где? Я снизу, спускайся Здесь какой-то выход Давай, Ой. быстрее на свободу, на свободу. Пошли, пошли. А, лава, Он лава течет! Быстрее убегаем, убегаем, убегаем, не оглядываемся, просто убегаем. Ради. Давай, давай. Все, она больше не течет. Мы выбрались отсюда. Мы живы. А, да. Лаборатория. Идем, а идем. Идем, выходи, выходи. Ух. Свобода. Это та, та лаборатория. Нам надо уходить, мы уже бежим. Да. У меня уже ноги болят. У меня тоже я См дышать смотри, не Смотри, там что-то светится. Не неужели это какой-то дом? Да. Я уже... Я знакомый какой-то. Я дышать не могу а, уже. Подожди. А, а, а, Попил это. Дождя. Фух. Давай. Идем. Ч так быстро, как сальтухи? <сос> <сос> Давай, <сос> за, заходим, заходим. Фух. А, там то он какой-то знакомый. <сос> <сос> Меч. Давай тут отдохнем. Или нож. Но он мне пригодится. Какой-то большой нож. Ну да. Так. Как а мочи, да. Так, так, так. Смотри, <сос»> здесь... А помнишь этот дом? <сос> Хотя... <сос> Хотя... Это очень напоминает твой дом, кстати. Очень похож, мне кажется. Ну да. Вообще реально. Тут, кажется, кто-то до нас жил. <сос> <сос> давай, может, тут переночуем? Что тут в сундуках? Там пусто. Ладно, давай переночуем тут. Так, сейчас, подожди. Ну давай. Ладно, я л... на полу короче посыплю. No, ну ладно. А, я на Спокойной ночи. Что происходит? Беги, беги! Беги, это огонь! Это огонь! Беги! Беги, беги! На улице, дождь! Дом горит! Дом горит! Нифига себе! Хорошо что, мы успели... Хорошо, что мы успели сбежать. Ой. А то, прикинь, если бы мы внутри Ой, были... Но... Да, мы бы умерли. Это, это был бы наш последний день. Ладно, давай уйдем отсюда. Найдем другой какой-нибудь дом. Пошли отсюда. Пошли. Да. А, ну кстати, да, он мог попасть в наш дом. Ладно, идем. А, Что ж? Они нас <связываются> жили. Посмотрите на них, они выглядят как-то знакомы, а. Что в смысле? Я вас никогда не видел. Они Но... тоже идти отсюда. <связываются> Ты ч, меня бьшь? Леша и Саша, да? Ой. Вот, вот. Это точно они. Ч за Леша и Саша только? Посмотрите на них, они притворяются, что не знают, хотя они знают, они все знают. Вот вы посмотрите на этого, у него глаза такого же цвета. Да кого ты врёшь? Они ты врешь. Они еще и дерутся. Подожгли нашу деревню, еще и дерутся. В смысле, что мы Бетти! О, смотрите, они проснулись уже. Где мы? Где мы? Не знаю. О, второй тоже проснулся. Черт. я не могу плыть. Ай, устал. Смотри, смотри, смотри. Сюда, сюда. Итак, жители тишина, внимание. Э, да он просто простудился, не обращайте внимания. Так это вот. Это не вот э, люди годами издевались над жителями. И завтра днем мы за это отомстим. Вот помните, как в лаборатории нас исправили работать в самый низший сектор? Сектор С. Чем Еще... а, грустно об этом вспоминать, но большинство из наших жителей убили, якобы из-за того, что они работали слишком плохо. Думаете, это справедливо? Нет, нет, нет. Вот именно. как дебилы. А? вот эти, кстати, двое, они плечи. Плыщ вечно не могут, поэтому они умрут, не обращайте на них внимания. Они дерутся! Скоро они драться не смогут. Давай сюда. Ты силу тратишь. Да ладно. Мне пофигу, что... Надо продолжать. Так вот, а помните, как нас лишили бесплатной пиццы? Это самое ужасное! Да. И это мы никогда не простим. Видите эти сундуки за мной? С помощью вещей из этих сундуков мы завтра разрушим лабораторию полностью. Не оставим ни одного выжившего. А, сейчас я был бы не против поставить нашу любимую мелодию. Вам нравится? Как эта музыка играет? Знакомые. Mm -hmm. А теперь, жители, все идите спать, потому что завтра вам будут нужны силы, чтобы уничтожить лабораторию. Раскопать. Mm -hmm. mm -hmm. Ты прокопал? Да, mm -hmm. они ушли. Так, они ушли. Так, тихо. А то тот спит. А я не могу пройти. Убегай. Убегай. Я здесь. Вон. Дорога. -а -а. тихо. тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Вот тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. А, ладно, покажу. А? Да. А, кто ты? Ааа! А, меч подобрал. Меч? Он ржавый. О! Прикольно. А что в сундуках? Он же говорил там что-то типа что там? Фальс. О. Зажигалка. Зажигалка нам пригодится. <звы> Хочешь поджечь их деревню? На этот раз реально. Они говорили, что мы якобы подожгли деревню. Так, слишком быстро зашли, пока Санчик все еще берет. И еще было, и все было. Вот мы как-то не получили. Ага. Они в Рале пропускали деревню, их подожгли. Вот у нас мы ее реально подожгем. Угу. Потому что я настрою Быть и чуть то написано, оседающее зелье медлительности. Возьму. Такого вот от жителей не ожидал Они же типа не продвинутые Карта Снежок Компас Тут Ты видел ты... Это крылья? Да Мы сможем летать Ну я пока не разобрался И ты тоже как? тоже мы будем учиться. Да. Ладно, я думаю, нам лучше уходить, пока жители не проснулись и не заподозрили, что мы его убили. Давай. А может прямо сейчас пойдем к жителям и подожжем деревню? Давай. Вперед. Пришло время мстить за то, что они нас без да причины мы. повязали. Слушай, там кто-то... Охрана. Охрана? Полетели. Да. Опа. У тебя тоже не получилось? Ну, в принципе, я немного прилетел. Да, я тоже. Но в следующий раз мы будем сильнее, если доживем. кто нападает Что? А, нет, Что? Что? Нет, Что? Что? Что? Что? Что? Ха, он ничего не может сделать, мы ну, я охранник, вообще. Ну, ты? Ты же. Ха, ты меня вообще не видишь. <таспорщик> да. Ладно, заберу себе к Леше. Он забрался, да? Э, привет. Блин, вот у них охрана, она вообще ничего не может сделать. Я прям возле них ходил, они меня не могли нормально ударить. Промахивались постоянно. Так, уже рассвет. Давай уходим отсюда. Только сначала смотри. Сейчас подожду вон тот дом. Ай-ка! О, на черпе! О, на черпе! Сейчас, наверх! Ловите его! О, погу, здесь попал. Чё? А, а ай, помогите, попал! помогите! Его! Это подходило, нашел на черпе! Тут как попробовал спойгать, они уже на меня бегут. Видите, что у меня Как бы это вот... Страшно, я... А как бронированы? Помогите! Помогите, помогите! Тебе никто не поможет, мы тебя закрыли Блин! Что это было звук? Помогите мне, я горю! Помогите! его, А, я горю! Бандюги, на, Нет, нет, Сашка, Сашка! Нет, нет, ты Помоги! беги! Фу, это что? А, э, а... Черт, я вот-вот сгорю а, да, Они на а, директор, на давайте, давайте, Я давайте, их бью давай, давайте, давайте. Я бью его <связь> Давай все <его> затоптай <связь> а, Он дерется. Он меня ударил <связь> Получи а. Я весь пусть избит. Я съем их еду. Мне больше нечего терять. А тут все разрушено. Нет, это еще хуже. Нам надо убегать отсюда. Блин, да. могут остановить его все. Ладно, бегай, а я пожертвую с собой. Не, не, я с тобой, я Убегай! с тобой. Ну, бегай! Ладно, ладно. Бегай, быстро, отсюда. Я не могу его бросить. Помогите! Леша а -а -а! Oh, Да я не могу тебе одного вставить. Но ты все равно слишком много. Ладно, мы все разрушили, бежим. Им это очень долго отстраивать. Получай. Бежать не могу. Что происходит? Ты в порядке? Что с тобой? Почему ты это делаешь? Потому что тебе надо жить. А мне надо жить. Нет, у, убирай динамит. Нет, я не должен жить. Ты, ты должен. Не должен жить. Ладно, убирай. Мне кажется... <с notably> чудо быстрее просто, я упала. Про просто уйдем отсюда пока можем ты хорошо себя чувствуешь она не кружится ты слышал этот голос какой-то странный голос а, а ты кто Да у моего друга голова болит. Мы из деревни сбегаем. Понятно. Ты можешь помочь? Я знаю, что поможет твоего друга. Что Моя шарсуга. Капсула. Капсула? Идем в подвал. Она безопасная? Да, не бойся. Покажи нам ее. Она она закрывается? Ладно, давай его закроем. Uh -huh. Так, это точно безопасно? А, не бойся. ну я надеюсь, с ним все будет хорошо. Мне кажется, он уже потерял познание. Ой, не бойся, все будет хорошо. Это нормально, да? Только когда-то заново запечатанное капсуло, а то у меня не очевидно сломал. Ну, это нормально то, что так произошло? Ладно. Ну, короче, я подожду пока что здесь. ха ха ха это поздравить. Ну что? Нет. нет. Что? Нет. А я тебя просто убил. Ну в смысле? Я отомщу тебе за все, что ты сделал. Иди что сюда! Кто ты такой? такой? Я все, что ты что не что он меня... Кто Я такой? Говорю, Я, Я тоже... вернулся отметить за своим... Сейчас я открою крышку этой капсулы и проверя твоего дроба. И делай это. Порядке? Все у меня плохо. Ой. Блин. А -а -а. Я умирал. Друг. Ты. Друг. Ты нахуй. Ты... Ты... Ты... Ты... Он ты мертв. Его ты его добил. За что его хотят? Друг. Может ты меня спасешь. Но это не так. Нет. мой друг умер. Теперь мне ничего не остается, кроме того, чтобы отомстить. Я полетел в деревню. Пришло время мстить.